В МИД России заявили, что США не поддержали предложение Путина о разговоре с Байденом. Ну, то есть, не поддержали, чтобы Байден встал на одну, так сказать, ступеньку с Путиным. Ну, и правильно сделали, в общем-то, чтобы США не поддержали. МИД заявил о провале отношений России с Евросоюзом, то есть США провалили, с Евросоюзом провалили, посол России заявил, что отношения Москвы и Лондона практически мертвы, то есть и видишь, и с Лондоном все провалили очень интересно, Пушков предупредил об угрозе новой холодной войны из-за Байдена, хотел прям внимательно на этом остановиться, потому что ватная публика, она реально вот слушает таких Пушковых там Соловьевых и реально думает что возможно холодная война какая-то, какая-то, понимаешь то есть нужно объяснять конечно, что такое была холодная война вот я прям официальную взял цитату, определение, что такое бывшая вот эта холодная война. Холодная война, глобальное, геополитическое, военное, экономическое, идеологическое противостояние в период 1946 -го года до конца 80-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого США. То есть два блока, Восточный блок и блок НАТО противостояли друг другу, и это была холодная война. Восточный блок имел огромную территорию, да, имел огромный ВВП сопоставимый да, с западным блоком с блоком НАТО то есть это был сопоставимый ВВП <coughs> да, то есть это не в, там, в миллион раз меньше ну пример такой что к концу 80-х годов ВВП Советского Союза относительно мирового был более 11% а ВВП США к мировому 17% ну это сопоставимо реально что же происходит сейчас это вот по поводу холодной войны. Во-первых, нет никакого восточного блока и быть не может. Россия есть, да, и ну там, не знаю, можно там считать вот этих э -э, ОДКБ, договор о коллективной безопасности, что, что они там, какой-то блок, навряд ли они с НАТО будут воевать. Поэтому будем считать одна Россия. Да? Что такое Россия? Это менее 1% экономики мира и менее 2% населения мира. И это очень сокращенная территория, да, и не такая уж и большая. Да? Давайте возьмем что идет в противовес, потому что про Россию вам расскажут, а что идет в противовес? А в противовес идут страны НАТО, включая и США, то есть США и партнеры, и не только НАТО, там и Япония, там и Северная, Южная Корея и так далее. То есть, что мы видим в том блоке, с которым вот Пушков в холодную войну решил вести, это около 80% мировой экономики и более 80% военного потенциала. Да? Это территория, если там, допустим, Россия, огромная Россия, чуть больше 17 тысяч квадратных километров. Сколько же территорий тех, кто воюет, там, говорит, да, там такая у них маленькая территория, как обычно ватники. Маленькая, Канада, почти 10 миллионов квадратных километров, 9,984, если быть точным. США, 9,519, Евросоюз, 4,5 и так далее. То есть, те, кто является, вот будем называть их западным блоком, да, они имеют пятую часть суши на сегодняшний день. Можете прийти.